Привет. За оставшиеся три недели мы поговорим о различных инструментах интернет-маркетинга, маркетинга вообще и о том, каким образом эти инструменты попадают в ту схему, в ту систему развивающегося живого маркетинга, о которой мы говорили в предыдущем модуле. Несколько важных моментов. Во-первых, мы не будем говорить о том, как конкретно настраивать контекстную рекламу, как конкретно настраивать таргетированную рекламу, как конкретно разрабатывать сайт. Моя задача в том, чтобы, во-первых, рассказать о ключевых аспектах классификации тех или иных инструментов, как именно их укладывать э, в ту коробочку с инструментами, которую ты для себя развиваешь. А во-вторых, поговорить об отличиях инструментов для того, чтобы ты научился, научилась чуть лучше чувствовать дисбаланс в том наборе инструментов, которыми ты пользуешься. И вначале мы будем говорить о том, какие бывают э, на рынке, по крайней мере, известные типы маркетинга. И я объясню, почему я показываю кавычки. Э, завтра мы поговорим о различных способах классификации инструментов маркетинга. Потом целых Три недели почти полных мы будем говорить о разных инструментах и разных типах инструментов. И в самом конце этого модуля мы завершим э, все таким большим резюме всего курса, э, всего материала, который мы успели пройти, и определим для себя дальнейшее направление развития, потому что курс, Курс закончится, но твое маркетинговое развитие, я надеюсь, заканчиваться не будет. Итак, начнем разговор о том, что в рынке существует огромное количество разнообразных терминов, которые включают в себя вторым словом — слово «маркетинг». А сначала идет какое-то другое слово, которое вот здесь в заголовке я заменил таким плейсхолдером, заглушечкой «3x» или «3 крестика». Каждый год появляется огромное количество новых наименований, новых модных концепций. И для маркетолога часто бывает э, большая трудность или для владельца бизнеса насчет того, куда бежать, куда податься, э, за какие новые подходы хвататься. И очень многие рассчитывают на то что, то, что они раньше не получали ожидаемого результата, говорит о том, что они просто подход неправильно исповедовали. А если они схватятся за какой-то новый подход, то он поможет им превзойти показатели, которых они ожидают и так далее. Конечно, это большое заблуждение. И сначала я хочу поговорить о том, как развивается ажиотаж, как развивается хайп вокруг разных маркетинговых инструментов и маркетинговых подходов. Оказывается, процесс такого развития ажиотажа все новые технологии, новые инструменты, новые подходы а, проходят один и тот же, одним и тем же способом. Этот процесс описали а, в виде инструмента в консалтинговой компании Gartner. Ежегодно они выпускают так называемый цикл ажиотажа вокруг технологий Gartner, или по-английски Gartner Hype Cycle. А, каждый год в июле-августе публикуется а, новый цикл ажиотажа вокруг технологий, я расскажу о том, как строится этот цикл, и он абсолютно применим для маркетинговых инструментов и маркетинговых подходов, потому что логика его развития, она абсолютно одинаковая. Итак, на этом графике по горизонтальной оси, по оси абсцисс отложено время, которое проходит… С момента появления какой-то новой технологии или нового подхода, или нового модного слова на рынке. А по вертикали, по оси ординат, отложены ожидания относительно технологии. Конечно, какого-то четкого измерения в ожидании нет, но его можно в принципе измерять проинвестированными деньгами, количеством э, упоминаний в профессиональных и э, общедоступных средствах массовой информации. И технология, появившаяся на рынке, следует следующим этапам. Сначала она появляется вот на первой стадии, здесь это стадия триггера инноваций или триггера подхода, тоже и так можно это назвать. В этот момент есть какой-то набор инициативных людей, их обычно немного, которые продвигают эту технологию или этот подход. Это такие энтузиасты, которые считают, что это великолепная технология или великолепный подход, она изменит мир, и у них, возможно, появляются какие-то первые, самые ранние кейсы использования этих технологий. Иногда даже самой технологии нет, или нет даже работающих примеров того или иного подхода, но, тем не менее, сама идея уже появляется в головах и ее начинают продвигать. Энтузиасты находят других таких же энтузиастов, к ним присоединяется ранее большинство, и в какой-то момент появляются ранние инвесторы. То есть энтузиасты могут развивать технологию или подход на свои деньги, либо могут привлекать инвесторов в случае с технологиями из венчурных фондов. И в этот момент ранние инвесторы, так же как и энтузиасты, заинтересованы в раскручивании ажиотажа и ожиданий вокруг технологии. Потому что те, кто входят в технологию здесь, могут выйти из технологии, то есть продать свою долю в стартапе или каким-то еще другим образом зафиксировать свою прибыль, когда ожидания будут разогреты. Ну, условно, мы вложились в биткоин по 100 долларов, вышли из биткоина по 12 тысяч долларов, заработали разницу. Венчурные фонды и венчурные инвесторы не заинтересованы в том, чтобы сегодня вложиться в стартап, дождаться, пока он станет общепринятой технологией, и зарабатывать на этом долгосрочную. Как делает, например, Уоррен Баффет, инвестируя в те или иные компании. Он вкладывается в них на очень долгий срок, на десятки лет. Венчурные инвесторы заинтересованы в том, чтобы инвестировать в 20 разных технологий, вовремя выйти из всех, либо на продаже доли разогре в разогретой технологии или в разогретом стартапе, следующему фонду уже, возможно, на раундах А, Б инвестирования или на последующих стадиях либо закрыть убытки в надежде, что из 20 проектов, которые были проинвестированы вот на этой стадии, хотя бы 3-4 выстрелят и разница в десятки раз между стоимостью входа и выхода окупит инвестиции. С подходами не работает настолько же на сто процентов, насколько со стартапами, но тем не менее любая мало-мальски заслуживающая внимания технология или подход они накачиваются ожиданиями. Причем очень многие, кто зарабатывает на этой накачке ожиданий, это не владельцы технологий. То есть аналогия, да, говорят, что в золотую лихорадку больше всего зарабатывают продавцы лопат. И вот на росте технологий от момента триггера инноваций до перехода к пику завышенных ожиданий, сейчас мы до этого дойдем, на этом зарабатывает огромное количество разнообразных айпажоров. В кавычках, конечно, но это слово довольно часто используется. Молодежный сленг э, применим к маркетинговому и технологическому рынку. Хрипажоры — это все те, кто зарабатывают именно на раскручивание ажиотажа. Это средство массовой информации журналисты, которым важно в первую очередь опубликовать э, статью о том, что эта технология изменит мир или появился новый подход, который разрушит все прошлые подходы для того, чтобы… Получить большее количество аудитории. Или, естественно, организаторы мероприятий, которые заинтересованы в том, чтобы монетизировать интерес к технологии или маркетинговому подходу, на привлечение просто аудитории на мероприятия, на продажу билетов. Там же, соответственно, фонды, которые в это вкладываются. Там же, в случае, если мы говорим про маркетинг, например, то это различные маркетинговые агентства, которые пытаются отстраиваться от других маркетинговых агентств, демонстрируя свой подход, отличный от подходов других. И так далее. Очень большое количество компаний зарабатывает не на самой технологии, не на самом подходе, а на том, чтобы разогревать ожидания относительно них. Таким образом, технология или подход маркетинговый, они доходят до так называемого пика ажиотажа, когда ожидания однозначно перегреты. Через это проходят все технологии, буквально. Это случается довольно быстро, обычно требует... От года до 3-5 лет. Причем одна и та же технология может пробегать вот этот цикл ажиотажа многократно. Сейчас мы до этого еще дойдем. Итак, технология залезает на пик ажиотажа, на пик ожиданий, пик завышенных ожиданий это называется. И в этот момент уже отфиксировались все ранние инвесторы. Они вышли из инвестиций, уже… Агентства, которые раньше отстраивались от других агентств по этой технологии, уже не отстраиваются, потому что все агентства или там, добрая половина агентств заявляют о том, что они этим маркетинговой технологией или маркетинговым подходом пользуются. И в общем технология начинает спадать с пика завышенных ожиданий. Становится понятно, что, оказывается, старые подходы не умирают. Они продолжают быть эффективными в определенных случаях, в определенных задачах, как и раньше они были эффективны. И э, ожидания относительно новой технологии начинают спадать. Они спадают до так называемой впаде на разочарование, и там может быть два варианта. Либо технология оказывается вообще непригодной, и тогда она исчезает с рынка, возможно, до следующего витка ажиотажа, который может наступить через 10-15-20 лет, как было, например, с виртуальной реальностью. Либо рынок осознает, что классно, эта технология или этот подход прекрасно применимы, но в определенных бизнес-ситуациях для решения конкретных задач измерять их можно так-то и так-то к этому моменту уже появляются конкретные кейсы внедрения этих технологий с оценками в деньгах того насколько они были эффективны по сравнению с предыдущими и так далее и из впадения на разочарование если технология не погибла если оказалось что она действительно применима в определенных ситуациях она выходит на Склон избавления от недостатков — это следующий этап. Там она обтачивается, упаковывается в продукт, получает стандартизацию, если это нужно. В общем, становится зрелой и выходит на плато продуктивности, где она уже является де-факто привычной рыночной технологией. По такому циклу проходит практически все, чем мы пользуемся. От технологий, которые есть у каждого в смартфоне в кармане, до машинного обучения, блокчейна, сквозной аналитики, каких-то гибких подходов в развитии инноваций и собственных сервисов. В общем, огромное количество. И вот примерно таким образом на рынке появляется очень большое количество разных модных маркетингов. Мы вспоминаем с самого начала, в первом же занятии мы говорили о том, что маркетинг — это поиск и определение потребностей разных целевых сегментов, формирование продукта, поиск соответствия продукта и рынка и предоставление потребителям ценности для того, чтобы зарабатывать деньги, то есть получать выгоду для организации. При этом, опять же, мы неоднократно говорили о том, что потребитель ходит по некому циклу, и он не обязательно должен дойти только до этапа покупки, потому что покупка — это обмен обещания на деньги, еще бизнес должен свое обещание сдержать, и опыт после покупки должен соответствовать ожиданиям потребителя. Модные маркетинги захватывают только части вот этого общего маркетингового котла. И поэтому каждый раз, когда ты слышишь, маркетинг, где <маркет> это любой, любая приставка, это, в общем, повод насторожиться и подумать, хорошо, а какую часть вот этой картины вообще маркетинг вот этот вот <маркет> захватывает? И зачем мне эта концепция? Какую она мне может пользу принести? Я не говорю о том, что все такие подходы бесполезны. Совершенно не так. Это просто разные способы структурирования реальности. Мы уже говорили о том, что рамки, картины мира маркетолога могут быть разными, они должны быть вариативными, маркетолог должен уметь э, рассматривать более узкую, более широкую рамку, в том числе и по отношению к своим инструментам, и к своему потребителю. Но фокусируясь на одном типе маркетинга, маркетинга есть риск э, потерять очень большую важную часть картины. Поэтому я рекомендую, во-первых, знать, о чем эти разные типы маркетингов вообще говорят, а во-вторых, помнить о том, что мы должны рассматривать всю картину в целом. Итак, какие самые популярные на рынке вот эти модные, хайповые, ажиотажные и уже вышедшие на плато продуктивности типы маркетингов? На западном рынке основное, наверное, разделение — это inbound и outbound маркетинг так называемый. Uh, оно появилось где-то в середине, наверное, х годов, может быть, ближе к концу нулевых. Uh, точнее, появилось определение inbound маркетинга в противовес outbound. Outbound — это классические методы маркетинговых, массовых маркетинговых коммуникаций. Мы о них говорили, говорили о том, что это только один из элементов, который относится к тому, чтобы попадать в, вот, на первый этап цикла путешествия потребителя. Это реклама, медийная реклама, таргетированная реклама. Это вот когда мы посылаем свои сообщения наружу. Inbound-маркетинг в, в, в противоположность. Outbound — это втягивание людей в коммуникацию с собой непрерывную. Это, опять же, email-маркетинг, это работа с контентом. Мы чуть дальше об этом упомянем и так далее. Другой очень сейчас модный подход, который как раз был на хайпе в 2013-2014 годах, это так называемый перформанс-маркетинг от английского perform, то есть достигать конкретных измеримых результатов в этом смысле. Слово perform используется, потому что есть часть, которая связана с, у сетевых агентств и у крупных брендов, у них есть часть маркетинга, которая связана с развитием бренда uh, awareness, uh, с увеличением количества просто контактов с целевой аудиторией. А performance — это когда мы достигаем реализации конкретных действий потребителям в результате наших маркетинговых мер. Uh, другие слова, которые используются на эту тему лидогенерации, и это очень модная тема, она обычно включает в себя контекстную таргетированную рекламу на сегодняшний день и некоторые другие виды рекламы, и относятся только к первому и второму этапам цикла потребителя, до, доводя до третьего, до этапа покупки. Этап опыта после покупки, перформанс или дегенерация практически не затрагивают. Отдельно выделяют поисковый маркетинг, и мы дальше увидим из наших следующих уроков, что это очень узкий спектр инструментов для работы с этапом активной оценки альтернатив и немного с этапом опыта после покупки. Выделяют отдельный э, маркетинг социальных медиа или аббревиатура SMM, наверняка тебе знакомо, И это, опять же, тоже подчеркнем, только часть маркетинговых мер, которую может использовать маркетолог. Отдельно выделяют уже даже не по типу инструментария, который используется, а по типу медиа э, и по типу сообщений, контент-маркетинг и сторитейлинг, то есть рассказывание каких-то историй о бренде. Мы уже говорили об этом, и тоже мы понимаем, что это только часть возможных маркетинговых коммуникаций. Отдельно выделяют событийный маркетинг, когда мы проводим те или иные мероприятия для стимулирования интереса к бренду, для, за, для конвертирования в покупку тех, кто на это мероприятие пришел, в том числе с тест-драйвами, какими-то экспериментами с продуктом и так далее. Отдельно выделяют вирусный маркетинг, и это вообще история про… Первый этап э, цикла путешествия потребителя очень узкий. И это было модно в свое время. И э, был такой период, когда чуть ли не вагоностроительные заводы пытались сделать вирусный маркетинг, э, думая, что это будет очередной панацеей. Конечно, панацеей это все не является. Очень модно. Подход, который неоднократно уже выходил, на, с 2012 года выходил на цикл ажиотажа, и сейчас снова, походу, раскручивается второй виток, начиная с 2018 года, подход геймификации, то есть какого-то игрового взаимодействия с потребителем. Но, опять же, он относится в основном к этапу до покупки, иногда, конечно, еще и геймификация повторных покупок, игровое вовлечение в построение лояльности в рекомендательные системы. Проблема геймификации заключается в том, что далеко не все акты потребления являются для нас игрой. И мы понимаем, что далеко не для всех типов бизнеса, не для всех задач эти подходы применимы. Существует также маркетинг лояльности, и он уже больше к четвертому, типу, к четвертому этапу путешествия потребителя относится. Uh, довольно популярен ко-маркетинг и кросс-маркетинг, когда мы выстраиваем партнерские сети. Мы об этом говорили в модуле о рынках и конкуренции. Таким образом, чтобы совместно предлагать uh, большую ценность потребителю, чем мы можем предлагать по отдельности uh, с другими компаниями в рынке. Uh, сейчас набирает популярность нейромаркетинг, и я надеюсь, что, посмотрев модуль о мышлении и поведении потребителей, ты понимаешь, что… В общем, весь маркетинг — это нейромаркетинг, потому что мы обязаны в своем размышлении о потребителе думать о том, как именно у него происходит мыслительный процесс в голове. И, наконец, сейчас довольно модный последние два года agile подход к маркетингу, но все то, о чем мы говорили в прошлом модуле о систематизации э, твоего маркетинга, это, в общем-то, подход, очень тесно связан, связанный с agile. И от классического маркетинга он ушел не так далеко, поэтому это тоже некое модное слово, которое связано с использованием технологий, которые были разработаны еще в Японии в 60-е и 70-е годы прошлого века, применительно к реализации каких-то маркетинговых задач. Изучить смысл имеет, верить в то, что это панацея и какой-то супер новый подход, который может себя изменить, безусловно нет. Такой получился довольно длинный э, список, но самое главное для нас от сегодняшнего урока запомнить, что все эти модные виды маркетинга и все новые, которые будут появляться, они обязательно будут появляться. Это всего лишь удобные э, слова для решения совсем других задач, чем собственно маркетинговые задачи бизнеса. Для… Поиска клиентов для популяризации самих себя, для продаж своих книг не более того. Поэтому изучать это полезно, верить и бросаться и сужать свою маркетинговую систему наверное не стоит.